Перед просмотром ролика подпишись на канал и поставь лайк. Ну и также, судя по дислокации украинских вооруженных сил, Новый Мариуполь предполагается сделать в Славянске и Краматорске, возможно, в Лисичанске. Именно эти три города очень усиленно укрепляются, очень серьезные линии обороны строятся, и не исключено, что, к сожалению, эти города... Может ожидать участь Мариуполя. По остальным городам пока ничего подобного сказать не могу. Все будет зависеть от того, куда конкретно будут наступать российские вооруженные силы. Скажу лишь, что уже сегодня идет интенсивная артиллерийская работа в районе Васильевки, Степногорска, это запорожское направление и далее на восток. То есть российские войска постепенно усиливают артиллерийские обстрелы и готовятся здесь к атаке.